Пока государство на нас давит и принуждает вакцинироваться, люди, в свою очередь, ищут любые лазейки, чтобы этого избежать. Но работодатели требуют наличия сертификатов, в общественных местах тоже. И выход есть. Он очевиден, но сделает так, чтобы сертификат был, а непонятная прививка осталась или в раковине, или в мусорном ведре. Но раз есть спрос, то, соответственно, и появляется предложение. И оно появилось. Сертификаты а вакцинации начали продавать в таких количествах, что властям пришлось дополнительно объяснять, что покупка таких документов и как и его продажа – это нарушение закона. Но этого мало кого останавливает. Чем вообще грозит приобретение справки от коронавируса? В Уголовном кодексе Российской Федерации есть такая статья 327, которая предусматривает уголовную ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов. Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до двух лет. Меня один подписчик спрашивает, ведь если я купил сертификат о вакцинации, я же его не подделал, он же настоящий, тогда как меня могут привлечь за подделку? Если мы говорим о приобретении сертификата о вакцинации, то читаем внимательно диспозицию части 3 статьи 327 УК РФ. Во-первых, документ о вакцинации представляет право и освобождает от определенных обязанностей. Во-вторых, факт о выдаче без установления самой прививки делает его заведомо поддельным. В-третьих, за предоставление такой справки, к примеру, если выяснится, вероятно, уволят. Наконец, в-четвертых. Повезет, если еще тот факт дачи взятки врачу не вменят за приобретение такого сертификата, а грозят за это более серьезные санкции, например, штраф до 1 миллиона или лишение свободы сроком до 3 лет. Понятно становится, что людям не нравится то, что их разделяют на две группы. В одной те, кто вакцинируется, а в другой те, кому это нельзя по медицинским показаниям, кто отказался по религиозным причинам. Кто просто еще не определился. Кто верит, что с прививкой им вживляют чип и их будут контролировать рептилоиды. Кто по каким-то причинам не доверяет отечественной вакцине и хочет зарубежную. то заводит ребенка и не хочет рисковать и так далее. И для всех этих людей нет никаких альтернатив. Отстранение от работы или увольнение толкают их на покупку этих сертификатов, которые могут вылиться в серьезные проблемы. Делать или не делать прививки – это личное дело каждого. Но не делайте глупостей. Интерес правоохранительных органов к приобретению таких справок сильно возрос.